Бегайте, блуда. Очень легко узнать церковь-блудницу. Церковь-блудница, она дружит с этим миром. Она дружит с государством, она дружит с грехом. В церкви блудницы всегда говорят, что жить и не грешить невозможно. Все мы грешные. Это одна из черт церкви блудницы. Они дружат с этим миром и говорят, но Бог это все сделал для нас, чтобы мы могли этим наслаждаться. Это церковь блудниц. В церкви блудницы обычно проповедуют десятины, пожертвования. Там всегда есть рок-концерт, то есть группа прославления, как в этом мире, это взято из мира, это дьявол принес в церковь, чтобы сделать церковь церковью блудницей. И сейчас группа прославления, как на концерте, как в мир. Приходишь на концерт, там стоит группа, играют, поют, развлекают народ. Точно так же сегодня можешь прийти в церковь, как на концерт, как на шоу. Эта церковь блудница. И тебе нужно что-то делать. Тебе нужно что-то менять. Тебе нужно жить по Писанию. Потому что церковь Божья, она соответствует Священному Писанию. Она не современная церковь. Она вот такая, как здесь написано. Она гонима, она э, имеет силу Божью, она не грешит. А церковь блудница, она не имеет силы. Она дружит с этим миром, она враг Богу и она грешит. Если ты в такой церкви, то выходи оттуда. Предупреди своего пастора, если он скажет, что ты сошел с ума. Отреси прах даже со своих ног и иди проповедуй Евангелие. Может быть Господь у тебя дома, из тебя будет строить свою церковь. Помолись Богу и Господь будет вести тебя, ибо спасение только в нем, а не в церкви блудницы. Люди думают, что они в церкви блудницы найдут свое спасение, это заблуждение, спасение только в Иисусе Христе. Поэтому выходи оттуда, приди к Иисусу Христу, который силен спасти тебя, который силен из тебя создать церковь свою, которую врата ада не одолеют. Да благословит вас Господь наш Иисус.